Из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы и ее досрочной выработки, мир рискует остаться без зерна в то время, когда некоторые страны как раз собрались провести дополнительные закупки, сообщает агентство Bloomberg. В марте Российское министерство сельского хозяйства установило временные ограничения на экспорт зерновых культур, в том числе пшеницы. До 30 июня вывести можно было не более 7 тонн зерна. Это делается для сдерживания роста цен. Квоту полностью выбрали до 26 апреля и теперь Россия не может поставлять зерно до 1 июля, когда должен поспеть новый урожай. Исключение составляют только несколько государств-соседей, которым по-прежнему экспортируется пшеница. Как отмечает агентство, Россия – самый крупный поставщик пшеницы, и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.